Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодняшний расклад для Козерогов на вторую половину мая 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Под колодой, ну что ж, четверка посохов, замечательная карта, карта стабильности, то есть не, не будет никаких, знаете, перепадов. Вверх-вниз, вверх-вниз не будет этих американских горок у вас в этот период, во вторую половину мая. Все будет спокойно и стабильно. Четыре в нумерологии это именно цифра стабильности. Эта карта еще и такая праздничная, это карта предложения руки и сердца это может быть обручение, может быть, подготовка к свадьбе. Ну, если не ваша, может быть, ваших детей или внуков. Карта для кого-то может быть переезда, то есть празднование новоселья. А кто-то, может быть, просто со своим любимым или любимой решит пожить вместе первый раз. Вы селитесь вместе. Юбилей можно праздновать по этой карте. Какое-то большое такое пиршество. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема ваших двух последних недель мая, дорогие козероги, «Рыцарь кубков». Предпоследняя неделя у нас карта Мага, Королева Мечей, Король Посохов и карта Колесо Фортуны. Последняя неделя – карта Силы, Восьмерка, восьмерка Мечей. Рыцарь Пентаклей и Туз Посохов. Вы знаете, у меня такое чувство, что вот Колесо Фортуны и Карта Силы, они выпадают фактически во всех раскладах, которые я сделала на этот период. Не знаю, почему. Вы видите, как я сама выбираю карты. Но давайте начнем. Тема, тема замечательная у нас. Тема Рыцарь Кубков, это карта предложения, это новости. Рыцари, они приносят что-то нам, это движение. У кого-то может быть движение развития событий в ваших отношениях. Вот как я сказала, вам могут сделать предложение, именно предложение руки и сердца. Для тех, для кого любовь не ваша тема, вы можете просто получить какое-то предложение. Предложение на новую работу, предложение вступить в какой-то замечательный бизнес, какое-то дело. Вообще что-то, что вас очень очень сильно обрадует, потому что рыцарь держит вот этот кубок. Кубок, он полон позитивных эмоций, радости, какого-то довольства. Так что ждите, ждите каких-то приятных предложений в этот период. А еще, кстати, рыцарь кубков – это, может быть, молодой человек или молодая дама, не достигшая возраста 40 лет. Это люди элемента воды, это раки, рыбы, скорпионы, люди мягкие, любвеобильные, заботливые, умеющие показывать свои чувства. Ну, вот. а обычно про эту карту говорят, это рыцарь на белом коне, это то, что приходит к нам из сказки. Ваши первые карты – карта Мага и Королева Мечей. Давайте начнем с карты Мага. Очень важная карта Старший Аркан, карта номер один, новое начало для кого-то. Кто-то, может быть, начинает новую работу, кто-то начинает новое дело, вообще что-то новое в вашей жизни. Верьте в себя вот по этой карте, потому что карта именно и говорит о том, что я все смогу. То есть я вот этой вот волшебной палочкой свершу волшебство в своей жизни. То есть у меня достаточно и сил, и возможностей. Не зря у вас карта силы выпала. Традиционно перед магом располагаются все четыре элемента Таро, то есть... Чаши – это любовь, забота, то есть люди, которые рядом с нами, которые любят нас, заботятся о нас, или вы заботитесь о ком-то. Пентакли – это ресурсы, это могут быть финансовые ресурсы, которые у вас есть. Или это могут быть любые ресурсы, люди, то есть знакомства, связи, люди, к которым мы можем всегда обратиться. Мечи – это наши умственные способности, ну и посохи – это наши таланты. А нас, как говорится, природа никогда не обделяет, у нас у всех есть талант в чем-то и вот да, самое главное найти его, <с> поэтому и вас вот в данном случае вообще ваш талант в ваших руках, то есть может быть кто-то именно э, создает что-то, то есть мне очень кажется, например, было хобби, то есть я был талантлив, например, в рисовании, а теперь я рисую картина на заказ, вот например, что-то в таком, да это может быть но в любой как бы области, но что-то, что вы делали, э, может быть как хобби как у вас был какой-то талант к чему-то, а теперь вы можете из этого сделать, как бы посвятить коммерцию, даже какое-то дело свое открыть. Тут же рядышком у нас Королева Мечей. Кто это? Может быть, подписание каких-то контрактов, потому что Королева Мечей иногда это адвокат, это может быть даже нотариус, кто-то связанный вот с какими-то легальными делами, может быть, вам надо что-то за легализировать, может быть, именно вот через это. Вообще, женщина-королева мечей. Королева мечей – это женщина-элемент воздуха, весы, близнецы, водолеи. Часто я называю королеву мечей «снежной королевой», то есть человек, у которого... Но могут показаться холодными, потому что не очень любят, знаете, показывать свои эмоции. Эмоции глубоко спрятаны, потому что держат вот этот меч Фемиды, то есть меч справедливости. Всегда хотят добраться, чтобы все было честно, чтобы все было справедливо. Всегда хотят добраться до сути дела. Иногда это люди какой-то определенной профессии. Может быть, профессор, может быть, специалист какой-то области, интеллектуальная такая область какая-то. Может быть, вот даже дантист, женщина либо, может быть, что-то связанное с уколами тоже, так как вот колющий предмет у нас тут же. Но ну, мне кажется, что больше подписание чего-то, резервирования каких-то документов, какой-то специалист какой-то области К человеку нужно специалисту надо отнести ваши документы, потом, может быть, даже подписать какие-то документы и завизировать их. Все у вас получится, не переживайте, если это какая-то бюрократия или даже юридические какие-то вопросы. Колесо фортуны тут же у вас под этой картой с легкостью причем получится, потому что по колесу фортуны нам просто везет. Когда мы вот на колесе, нам просто все с легкостью дается. Так и вам. Все эти вопросы решаться у вас очень легко. Король посохов тут же, король, король посохов, может быть, для кого-то это партнер по бизнесу, для кого-то это, может быть, ваш мужчина для женщин, он вас поддерживает, он тут же рядом с вами. Вообще, может быть, даже совместный какой-то как подряд, что ли, совместное дело с вашим партнером или партнершей, может быть. Король посохов – это мужчина элемента огня, лев, овен, стрелец. Вот эти люди именно предприимчивые, то есть они предприниматели. Они умеют зарабатывать деньги на своих каких-то талантах, способностях, каких -то, то, что они умеют. Какие-то у него навыки есть у человека, и он тут же на этом зарабатывает. Люди, вообще красавцы, конечно, всегда королева посохов или король посохов. Это люди очень красивые. Если даже внешне что-то, то они умеют себя преподать внешне. Через одежду, через прическу, через, я не знаю, для мужчин, может быть, в спортзал ходят, наращивают мышцы, может быть, кого-то татуировки, но как-то выражают себя, даже, знаете, какая-то эксцентричность может быть. Но я думаю, что тут не в этом дело, тут, скорее всего, дело в том, что человек очень предприимчив, человек – дело, энергия активность, постоянно какие-то, вот он воплощать будет все, вот эта женщина будет, э, какие-то мысли, может быть, у нее постоянно будут планы, какие-то идеи, а, ну, я так вот как бы гипотетически говорю об этом, например, люди элемента воздуха, они всегда полны каких-то идей, каких-то правильных мыслей, то король посохов, люди элемента огня, они будут это осуществлять. У них много каких-то, у них много энергии, они будут исполнителями. А люди элемента земли, они будут поддерживать, они будут исполнителями в плане вот именно то, что связано с земной стихией. Давайте дальше. Что у нас тут? Карта Сила, Восьмерка Мечей. Ну, я не знаю, почему вот эта вот карта выпала вам, Восьмерка Мечей, потому что все как-то очень так четко и ясно. А по Восьмерке Мечей как раз-таки чувство такое, что меня загнали в угол. Ну, всегда говорю о том, что когда карты такие противоречивые, надо помнить о том, что жизнь наша полна каких-то параллелей. То есть у нас параллельно идет, например, отношения, параллельно идет работа, параллельно идут дети, может быть какое-то отношение с друзьями, с близкими. Поэтому вот в какой-то области вашей жизни, увы, как будто бы зашли в тупик. И не видите выхода из этой, из этой ситуации. Но карты вам говорят, кстати, что сила-то у вас есть. Примените примените какую-то дипломатию, какую-то тактику, какую-то стратегию. И вы, во-первых, надо снять вот эту повязку и увидеть, что, в общем-то, вот эти мечи, восемь мечей, они не закрывают вам путь. Путь-то открыт, просто вы его не видите. Вы знаете, иногда... Вот, например, как бы мы работаем где-то, нам не нравится, и мы знаем, что надо уходить. И если вот вам какой-то мудрый человек или даже советчик или кто-то скажет, ну, пиши заявление, уходи, и вы сами это знаете, но ну, начинать «но», «да», «но», да, я могу идти, но у меня нет другой работы. Да, сейчас трудно найти работу. Да, но мне никто не будет так платить. Вот эти вот все оговорки, вот это вот эти мечи, которых, в общем-то, нет, но вы сами ставите перед своими как бы перед собой. То же самое касается отношений, да, может быть, отношения не закончились, не приносят радости ни вам, ни вашему партнеру, и начинается вот это, ну, уходи, да, но, дети, да, но, где жить, да, но, да, это все решаемо. И вот эти вот несуществующие препятствия мы ставим как бы перед собой, то есть решение есть, но мы боимся, боимся сами себе признать в нем, потому что, Решение нам не очень, оно как бы болезненно, оно не очень как бы комфортно для нас. Ну, а если захотите как бы снять эту повязку с глаз, то совсем справитесь, сила у вас есть, возможности тоже есть. Карта силы, старший аркан представляет знак зодиака львов, для кого-то львы значительные, то есть, причем лев это вед, ведущий, он как бы лидер, то есть, захотите, все сделайте сами. Так, и ваши последние две карты. Ну, если это касается работы, работа будет, потому что туз посохов – это и причем, знаете, работа будет со стабильным доходом. То есть сказали вам 20 числа будут платить или там 30-го, я не знаю какого числа, так вы и будете получать ее стабильно. То есть без всяких, никаких колебаний. Вот этот вот рыцарь Пентакли – это карта стабильного дохода. Постоянно у нас будет движение, денежные потоки, поступления. И будут они вот в один и тот же день, как вам определили их. Работа, вот это вот туз посохов, это как бы вообще туз нам всегда протягивает рука судьбы, рука вселенной. То есть неожиданно, может быть, если вы тут как бы не знали, боялись, и все, сами себе не хотели признаться, что, в общем-то, есть возможность, она может прийти неожиданно. Вот вам и колесо фортуны. Что-то может случиться, кто-то с кем-то разговаривали, кто-то вам скажет, что да, а у нас, кстати, требуется кто-то. Ну и вот, и со стабильный такой доход. Я не могу сказать, что доход прям такой замечательный, потому что это всего лишь рыцарь, но это стабильность. Вот вам про это и говорила карта четверка посохов. Что стабильно у вас будет стабильный период. Так вот, мои дорогие. Ну, для отношений тоже, вы знаете, карта э, туз-посохов иногда это такая вот э, страсть. Встретили кого-то, и там не сколько, знаете, любовь, сколько страсть тянет друг к другу, физическое притяжение, сексуальность. Вот так вот по этой карте. Давайте посмотрим, что добавят к этому раскладу карта Ленорман. Вот вам и всадник, новость, карта номер один, мужчина. А -а -а. Ну, дорогие мои, тут, скорее всего, про любовь, мужчина такой молодой, скорее всего, рыцарь какой-то даже сексуальный, посмотрите, у него знак даже на груди вот этой вот мужской энергии, карта номер один, всадник, новости, какие-то, можете получить телефон и звонок к вам может поступить, вы можете получить смс от какого-то красавца. Причем, познакомитесь вы с этим мужчиной в социальных сетях, либо через своих знакомых, это тоже наша социальная сеть, либо где-то в интернете вы можете познакомиться с ним, потому что, Сад – это то, где во времена Ленормана знакомились, там, где обменивались информацией, сплетнями, новостями, знакомились. Вот так вот. Так и вы. Но для мужчин это, может быть, вы, и вы можете познакомиться с кем-то и начать как бы вот звонить этой даме, может быть, посылать какие-то смс ей, посылать ей какой-то имейл, я не знаю, что в современном мире. Ну что, давайте дальше посмотрим, что у нас про любовь и добавят романтические ангелы для козерогов. Знаете, такие душевные беседы. Открывайтесь. То есть карта вообще говорит, что... Говорите о своих чувствах, говорите, что вы чувствуете, говорите... Э... О своих эмоциях. То есть не стесняйтесь открываться другому человеку. И тогда, как бы и человек в ответ будет от, э, открываться вам, честность, честно обсуждайте, что вам нравится, что вам не нравится, как к вам относится, как к вам не относится. Оракл мудрости для козерогов. развилка, как будто бы кто-то стоит на перекрестке, то есть на развилке, куда куда двигаться дальше. Это очень, кстати, похоже на восьмерку мечей. Но восьмерку мечей это, скорее всего, страхи. Хотя вот по этой карте тут нет страхов таких особых, потому что это, кстати, очень хорошо, когда у нас есть выбор, когда мы у нас только один вариант. И, может быть, он да, нам не особо нравится. Вот тогда это уже не очень приятно. Но вот когда у нас есть вариант, можно и так, можно и эдак, так это замечательно. Оракул эзотерический. Зависть. Но будьте, будьте внимательны, кто особо, как бы, я вообще стараюсь говорить, чем меньше. Да, понятно, в отношениях, среди людей, которых мы знаем, доверяем, интимные отношения, да, надо открываться. Но когда мы плохо знаем людей, лучше, как бы, полностью не раскрываться, потому что чем больше люди знают о вас, это как будто вы, вы им даете оружие против вас. И тут возникает зависть, тут, может быть, видите, человек носит маску, он вас слушает, может быть, но внутри у него кипит, у него зависть, ему хочется что-то как бы негативное, или желать вам негатива какого-то, или даже посмотрите, как смотрит из-под тяжка. Поэтому не доверяйте всем. Не доверяйте, вернее, как, не доверяйте свои сокровенные вот, секреты, свои, не открывайте свою душу всем, всем, кому попало, только вот людям, которым вы доверяете. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Всем желаю замечательного периода. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь и до новых встреч. До свидания.